Всем привет! Мы начинаем рубрику о автомобилях, о ремонте, рассказываем как происходит ремонт, рассказываем лайфхаки и разные интересные истории. Что происходит с автомобилем в сервисе. Хочу представить вас, познакомить с нашим сотрудником, который работает в нашей компании очень давно. И, кстати, он является лучшим диагностом России в 2017 году по версии Bosch Service Россия. Его зовут Сергей. Рогацевич, и он расскажет о машине, которую мы приняли по нашей акции осмотра ходовой. Оставляю Сергея с вами, он все расскажет про автомобиль, все что требуется для ремонта данного автомобиля, и он будет вам полезен. Начинается все с пола, машина стоит на полу, проверяется работа ручника, внешнее освещение, ну, дальше как бы, уже открывается капот, смотрится уровень жидкостей, подтечки масла как бы, и так далее. Выкручивается свеча, смотрится состояние этой свечи. В дальнейшем ставится лап, поднимается на подъемник, вот. делается уже более такой детальный осмотр как бы ходовой. То есть э, смотрится сайлентблоки рычагов, там, шаровые опоры, стойки стабилизатора, ну, вся ходовая Смотрится тормозные шланги обязательно, состояние колодок, дисков вот. То есть, в принципе, это э, дает полную информацию по автомобилю, как бы что и где Ну, бывают, конечно, скрытые дефект, дефекты, но, но основное мы видим сразу Да, вот этот Nissan Micro, что э, было найдено? Пока машина на полу, не работает центральный дополнительный стоп Подсветка номера, лампа заднего входа Далее открыли капот, необходимо заменить э, приводной ремень и ролики, масло ниже уровня, необходимо долить. Дальше уже непосредственно на подъемнике определили расслоение передних э, сайлентблоков и рычагов. При следующей замене тормозных колодок передних заменить тормозные диски, так как колодки еще не выработались, а диски уже как бы изношены. Стойки стабилизатора передние и подтекание масла, прокладка впускного коллектора и переуплотнение поддона. То есть почему, как бы, собственно, и уровень масла несколько низок. Ну и как бы дальше передается заказ наряд уже мастеру-консультанту, и он уже как бы согласовывает с клиентом, что мы делаем, что не делаем, и сколько это будет стоить, процентка запчастей. Мы рекомендуем делать диагностику автомобиля два раза в год. Если чаще, это даже лучше. На чем сэкономить? Конечно, они встанет, да, там, если масло будет подтекать, доливаете масло, можно ездить. Но понимаете, что вы сами как бы загрязняете окружающую среду. Вот, да и неприятно в самом как бы, машине ковыряться, которая вся в масле Прокладка впускного коллектора, да, там протечка небольшая, как бы, в принципе, ее можно не трогать по большому счету Вот если бы это был свой автомобиль, я бы поменял все-таки Ну и лампочки, в принципе, как бы, это можете не доверять сервису, как бы, можете поменять их сам Проблем никаких, в принципе, в этом не возникает Но лучше доверить, конечно, работу профессионалов На этом все, если у вас есть вопросы, пишите, обращайтесь, постараемся вам помочь